Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике вы узнаете, правда, интересную информацию, которая касается обновлений в игре Among Us, в котором содержится новая карта Airship. В этом ролике я вам расскажу точное время, в которое выйдет новая карта Airship. Так как уже наступило 31 марта, а именно 31 марта разработчики нам пообещали обновление в игре. Также вы узнаете, за что же нас попросили помолиться разработчики игра Монкас. Ну и напоследок я вам покажу три бесплатных шляпы, которые будут добавлены с новой картой Airship. Но меня опять завоевали бобы, а это значит то, что нужно прямо сейчас поставить лайковаться и подписаться на мой канал, если ты не подписан.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 Ожидания: все готовы сегодня обновить игру Among Us. Но мне тебя придется разочаровать. Мы все жители стран СНГ не сможем сегодня обновить игру Among Us. И наверняка у тебя сейчас появился вопрос: почему? Э, сейчас я тебе все объясню. Разработчикам задали вопрос: дословно в нем написано: во сколько часов по американскому времени выйдет новая карта Airship? На что разработчики отвечают. То, что карта будет запущена в дневное время. Дневное время это примерно 3 часа. Ну а разница между московским и американским временем 8 часов. Ну и получается 15 плюс 8 будет 23. И получается то, что обновление выйдет в 23 часа по московскому времени. Но, однако будем следить по прошлому опыту. Прошлое обновление было выпущено в 12.00 по МСК. Но это уже получается то, что 4 часа по американскому времени. Так что нам остается только ждать. Конечно, есть вероятность то, что обновление выйдет сегодня, но однако сами разработчики уже сказали обратное. Однако все же будем сидеть и надеяться то, что сегодня мы уже поиграем на новой карте Airship. Однако пока мы ждем, разработчики вовсю стараются и надеются на то, что все будет хорошо после выхода обновления. И также разработчики настолько сильно переживают то, что даже решили обратиться к божьей помощи. В общем, вот какой пост разработчики написали. Разработчики написали вот такой пост, дословно тут написано, то, что молимся за то, чтобы сервера не рухнули. То что они так же как и разработчик могут сломаться в любой момент Лично я уверен то что после выпуска новой карты Airship в игре будет просто миллиард багов Но однако мы столько ждем новую карту Airship То что пускай они уже хотя бы ее просто выложат Пускай там будет куча багов Но главное что мы наконец-то на ней поиграем В общем с этим мы разобрались Теперь мы переходим к шляпам Разработчики нам показали еще три шляпы Которые будут добавлены с новой карты но самое главное то, что те шляпы, которые я вам сейчас покажу, они абсолютно бесплатные. Вот эти три шляпы ты сможешь использовать после выхода обновления. И однако даже до этих шляп я смог докопаться. Как говорится, найди три отличия. Ну, а в принципе, шляпы годные, и все они мне понравились. Однако, эта шляпа мне понравилась больше всего. Напиши в комментариях, какая из этих трех шляп тебе больше всего понравилась. Но мне очень нравится, когда вы ставите лайки, вы меня очень сильно стимулируете. И также, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Пишите комментарии. С вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока.